Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умнее, чем компьютер! Familiar, <и exhaustion> um <sh centimeters mature comedyapan> Next, ура! Я умней, чем компьютер! Ура! Я умней, чем компьютер!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 Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умнее, чем, <Illinois��> чем компьютер! Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умней чем компьютер! Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умней чем компьютер! Ура! Я умней чем компьютер!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 Ура! Я умнее, чем компьютер! Encouragement... Ура! Я умнее, чем компьютер! Oriented, Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умнее, чем компьютер!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 <ition strike> Ура! Я умней, чем компьютер! <prata> Ура! Я умнее, чем компьютер! <Roteple> Ура! Я умнее, чем компьютер! Ура! Я умнее, чем компьютер!